маркетинг и кнопка поисковик что облегчает работу наших команд есть полная статистика начислений и на каждой программе вход открыт в любую программу и в любой стол на основных площадках есть реферальная программа выплаты в каждом столе циклы короткие нет отчислений ни на компанию ни на развитие а, а,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 для онлайн-бизнеса, у каждого нашего партнера есть в кабинете. И есть чаты компании, и есть прямая связь с администрацией. Наша, наш идеал М – это сообщество взаимопомощи и благотворительности. Это наша дорожная карта. Она также находится на главной странице сайта. Видно, когда и какие программы были запущены у нас в компании. Любой пользователь интернета, открыв нашу ссылку, всегда может познакомиться с нашей дорожной картой. И 23 сентября 2021 года наша Жизнь, наш жизненный путь в интернете был э, начат именно с э, площадки «Идеал М-Мини». Она наша основная площадка. 31 октября 2021 года присоединилась площадка «Микромании». Фабрика «Клонов» у нас стартовала 6 февраля 2022 года. Основная площадка «Идеал М-Макси» э, стартовала 3 апреля 22 года, а FastTrack присоединился у нас 1 июня 22 года, М-Банк стартовал и плюс наш планопад стартовали на нашем годовщину 23 сентября 22 года, очень много шума наделал наш старт во всем интернете. 6 ноября 22 года у нас стартовала площадка Максимани. они 11 декабря 22 года стартовала две программы неуправляемым неуправляемый маркетинг это дубль микс это две программы они совершенно друг от друга независимые разделяются только отличаются они входом и конечно доходом и 15 января 23 года у нас стартовала супер площадка быстрые деньги Мани". и 12 февраля 23 года Мани бокс это быстрый старт это быстрые деньги это шикарная площадка и презентацию я начну именно с площадки Мани". ну а прежде чем а при перейти к презентации, а я хочу вам сказать, дорогие партнеры и уважаемые гости, о том, что у нас в компании нет никаких ни жилищных программ, ни путешествий, ни автопрограмм. Но у нас, програм... у нас в компании вы всегда можете заработать деньги и на погашение кредитов, ипотеки, да, на покупку каких-то больших ну, что-то что именно такого большое. Заработать деньги на путешествия. За... Можно купить квартиру. Можно купить машину. Было бы только ваше желание. И... Мечтать это никогда, как говорят, мечтать не вредно, но мечта и цель, они всегда рядом ходят и они стоят всегда рядом. Будете мечтать погасить эти кредиты, раздать раз, эти долги, которые тянут вас вниз, тянут вас за шею, вы всегда это можете. У нас есть уникальные программы с уникальными э, закольцовками, где можно с одной командой а, зарабатывать очень большие суммы, и, переходя из а, с одной программы в другую программу. Можно даже начинать из 500 рублей. Э, я сегодня вам покажу как можно, вложив всего 500 рублей, и перейти на а, очень шикарные, большие а, а, площадки, где а, миллионы у нас доходы. Итак, как я уже сказала, что сегодняшняя презентация у нас начнется с именно нашей площадки чем она хороша да, она хороша во всем Дело в том что у нас она очень маленькая что здесь всего лишь два накопительных стола а третий стол это полностью ваша зарплата что у нас даже есть нулевой стол это для тех людей у которых нет а 200 500 на вход на первый стол Он, все эти люди могут начать свой бизнес с нулевого стола и Первые два партнера, они просто дадут переход во первый стол. А вот если третьего поставить, то 1250 – это вам деньги идут на баланс для вывода. Кто смотрит в картинке в нашем чате – то а, некоторых на картинках а, написано за, ну, доход с турбо-мани-бокса 1250. Это человек поставил три, сюда или своего клона, или же а, поставил а, партнера и получил обратно свои деньги на баланс для вывода. Итак, первый партнер и второй партнер, они дают просто переход во второй стол за 5 000. Это накопительные два стола, где вы накапливаются деньги вам на зарплату. И как только сюда приходит первый партнер, 3000 идет на баланс для вывода. За 2500 у вас идет реинвест первого стола, а за 4500 активируется Turbo мани. Это продолжение нашей площадки, но на нее можно заходить и отдельно. А второй партнер, когда становится на это место, то 7500 идет на баланс для вывода. 2500 делятся, в реферальные вознаграждения на 5 уровней в глубину по 500 рублей. Это шикарная реферальная программа, где вы можете даже зарабатывать на реферальной программе больше, чем по маркетингу. И третий партнер вам точно также дает 7500 на баланс для вывода, и 2500 делится на 5 уровней в глубину по 500 рублей. Итак, вы прошли всего лишь одним бизнес-местом, всего лишь один круг сделали и заработали. Вы заработали 18 тысяч чистого дохода, и плюс вы заработали 363 тысячи, по, э, реферальных вознаграждений. Итого 378 э, 500 у вас безграничные доходы в турбомане. Это настолько шикарная площадка где можно цепочки делать а вы можете помогать по этим цепочкам где видно сколько нужно партнеру поставить или еще ему пригласить чтобы он закрыл там второй стол первый стол здесь настолько все цепочки все видно всю полностью структуру поэтому у тех кто еще думает те, которые еще не активировали эту площадку. Ребята, это очень шикарный доход. Шикарный доход и не только по маркетингу, но и плюс по рефералке. Вы, наверное, наблюдаете, что летят картинки по 500 рублей. Это реферальное вознаграждение летят. Именно с турбо-манибокса. Итак, следующая у нас программа. Это Турбомани. Вы можете или с Турбомани бокса перейти, даже за 1250, если вы пойдете с нулевого стола и в итоге перейдете за 4,5 на эту площадку. Или же можно ее купить отдельно. 4500 это не такая критическая сумма, чтобы начать свой а, бизнес. А вход открыт у нас на любых а, в программах, в любой стол и старт своего бизнеса можно делать то ли с первого стола, то ли со второго, то ли с третьего. Чем а, ближе к столу выплат, тем самым вы сокращаете количество приглашенных партнеров. Если вы Начнете со второго стола, то вы в два раза сократите. Но моя задача с наименьшего показать на больше. Итак, первый стол 4 500, второй стол 9 и третий стол 18 тысяч. Первые два партнера они приходят к вам и дают переход за 9 тысяч именно во второй стол. Эти же на втором столе эти же два партнера которые пришли сюда на второй стол, дают переход за 18 тысяч. девять и девять это 18. За 18 тысяч автоматически покупается у вас третий стол. Как только первый партнер приходит к вам на это место, на третий стол, 8 тысяч у вас идет на баланс для вывода. Два клона летят в первый стол. И э, получаете... Два клона с каждой у нас ножки летят в клонопад. А второй партнер вам дает 12 тысяч на баланс для вывода. Пять получает спонсор. Не забывайте, что вы наверху, а под вами ваши партнеры. Вы тоже спонсор. И вы будете тоже эти спонсорские вознаграждения получать. И опять два клона полетели в клонопад. Третий партнер вам дает 12 тысяч на баланс для вывода. 5 тысяч получает спонсорские, и 2 клона летит в клонопад. Итого, давайте подведем итог. Вы за один круг заработали 32 тысячи, 10 тысяч вы заработали э, э, спонсорских вознаграждений, и 6 клонов у вас улетели в клонопад. Круто, да! Очень круто и э, шикарная площадка. И тех людей, которых нет, и вы на этой площадке, наших партнеров, ребята, всем советую. А, я знаю, что все пришли а, именно в компанию к нам, именно за деньгами. Не просто сидеть, посмотреть, а именно пришли за деньгами. Рассмотрите эту площадку. А, и Турбомани Бокс, и именно Мани Шикарнейшая доходы и шикарные площадки. Итак, следующая площадка у нас социальная программа. А где я вам сказала, что с этой даже социальной программы, которой здесь всего три стола, и выход есть на нашу основную программу. Идеал М Мини. Вход открыт, как я уже говорила, в любой стол. Здесь два рабочих стола, а третий стол полностью ваша зарплата. Но у нас ведь Почти на всех программах у нас выплаты идут в каждом столе. В каждом столе или на переход идет, или деньги идут на вывод. Но у нас на каждой программе, с каждого стола мы получаем выплату. Итак, первый стол стоит 500 рублей, второй стол 1000, третий стол 2000. Можно заходить по любой стратегии. Можно заходить с первого стола, можно заходить на первый и на второй. Можно заходить сразу на три. Можно заходить на второй, можно заходить а на второй и третий. Можно просто заходить на 2000, на третий стол. Все. Вы приглашаете первого партнера и сразу же вылетаете в идеал М-Мини. А если вы там есть, то э, ваш клон летит по вашей броне, куда вы выставите бронь. Итак, но ну, моя задача показать вам именно с малого к большему. Итак, первый партнер, который приходит к вам а, на э, это место, 500 рублей идут на Со второго вы возвращаете эти 500 рублей на баланс для вывода. А вот с третьего вы переходите за 1000 рублей во второй стол. Первый. 1000 идет накопление со второго. 1000 на баланс для вывода. Третий. У вас идет переход в третий стол за 2000. Первый. У вас реинвест идет за 500 рублей именно в первый стол. И вы вылетаете в идеал М-мини. С идеал М-мини. Вы проходите там, на этой программе, а вы э, один круг, и вы с одного круга выходите в идеал М-Макси. В идеал М-Макси вы. Проходите один круг и выходите а, на фабрику клонов за а, 10 тысяч. Вот такая уникальная закольцовка у нас есть на этой социальной программе, где можно с одними и теми же партнерами, с одной и той же командой а, пройти а, столько программ и заработать миллионы. Ребята, поверьте мне, миллионы. Со второго партнера вы э, получаете 2000. Третий партнер вам дает тоже 2000 на баланс для вывода. Итак, вы прошли за один круг всего лишь одним бизнес-местом. за раз 500 рублей заработали, э, 5500 и плюс вышли в идеал М-Мини. Круто, да, очень круто. Э, это э, шикарная площадка, а для тех, кто только что пришел в интернет, это просто... Э, ну, ваш хлеб, я вам скажу. Вы на начните с этой площадки, и вы сами увидите, как это будет круто, что вы на каждом столе будете получать хорошие деньги. Когда вы разве... Развивайте свой бизнес, ищите тех людей, которые уже проходили этим путем. Они обладают знаниями и навыками, которые вам необходимы. А давайте просто перефразируем и оставим смысл. Когда вы хотите изменить себя, развить свою личность, хотите научиться онлайн продвижению, находите поиски системы ищите людей которые уже проходили этим путем зачем изобретать велосипед когда есть люди которые уже делают велосипеды и более того дают все необходимое чтобы сделать его самостоятельно вам остается только взять инструкции и через э, время насладиться прекрасной поездкой конечно можно ошибаться самому Прочитать тоны литературы, но зачем, если за вас уже это сделали? Вы просто а, раз, покажите развитие другому человеку, который в этом компетентен. Причина сказала, это невозможно. Опыт – это безрассудно. Гордость отрезала – это бесполезно. Попробуй, шепнула мечта. Мечтай, чтобы жизнь прошла э, не в холостую, Чтобы не в пустую жизнь прошла. Мечтай, мечтай о малом и невероятном. Мечтай о чуде среди всех чудес, О том, что самому едва понятно. Нет для мечты лимита у небес. Мечтай, чтобы жизнь рутиной не казалась, Чтоб не слетела в пропасть незначай, Чтобы любилась, спелась и смеялась, Чтобы жилось и верилась. Мечтай. Я благодарю всех партнеров, благодарю всех э, гостей, что пришли на мою презентацию. Желаю всем э, успешного бизнеса, больших чеков и, конечно, успехов в достижении поставленных вами целей. С вами была Ольга Арзуманян и компания «Идеальный маркетинг».